Я считаю, что мужчина должен быть главным в отношениях, главным в постели, особенно в постели. Потому что было у вас такое, что мужчина во время секса вас шлепнул и вот так неуверенно, что вам обоим стыдно. Но знаете, когда ты не понимаешь, он шлепнул или просто окликнул, мол, мать, ты участвуешь, что залипла? Ой, смотрите, мужчина, решите для себя внутри, прежде чем что-то делать, типа, там, хватать за волосы, да, шлепать, решите для себя, вы брутал или нет, потому что есть такие мужчины, которые, ну, не идет вся эта грубость, которые что-то начинают делать, и думаешь, ну, Алеша, ну, твою мать, ну, какое душить, ты, ты только что чихала цветов, тебя чуть не задушила фиалка но и в обратную сторону это тоже не работает. <свы> Знаете, когда